Друзья, привет! Сегодня максимально неожиданные, максимально спонтанно залетели на сходку к Алексею Федору. Я тут смотрю, как пацаны подтянулись. Да, у нас сегодня будут подтягивать, только подтягивание или еще что-то будет? Хотите 100 метровку пробежать? Пожалуйста. Знаете, это что я не люблю бегать, поэтому 100 нет. Слабак просто слился. 100 метровка это тема. Мне за... Ну... Подтягивание. Хорошо. Будет еще подтягивание по деревянному стандарту. Да, и платиновый и деревянный. Буду первый раз пробовать и то, и то. По плотинному. Вроде все понятно. Сейчас вот э, попробую подтянуть первый, раз, раз разминочку. Давай, Как я показал, идеально все да. ровно, как солдафон. И сверху раз, вот так все ровно, и секундная пауза. Так, только без... Ты сделал вот так. Ровненько, как Не Ровненько. просто. Выше нужно, то есть ты... И то выше. есть смотри, ты смотришь вверх, ты должен прямо вот так смотреть а Да. Ну, типа того, только ноги в коленях правда? Нифига Короче, типа того, только намного лучше. Ну вот, вот сейчас более-менее. Ты знаешь, что мне кажется, лучше, чтобы легче контролировать прямые колени, лучше носки на себя. А, ну да. Вот так. Когда вот так носки сделал, колени легче контролировать. Видишь? Да. А так они у тебя прям все время хотят согнуться. Ага. Это жестко. Ну вот такая... Ты разминишься почти как рабочий. Напарнику тоже надо попробовать. Да, сейчас я посмотрел со стороны нормально, попытки. Боюсь, боюсь. бою, бою. Первый, Так. Ваньки. без прогибов, без всего. Я остановил. Да. Нет, нет, я говорю раз после этого. Раз. Нигит, как ощущение. А деревяшки я потом объясню. Бицепс чувствуется. Бицепс, да, бицепс будет работать. Так, а сколько получается сегодня рекорд за вот в таком стандарте? У меня есть магнезия. Нормальная. Ну не такая. Ну что, готовы? Ниги, ты готов? Не, я пока чуть отдыхаю. Давай ты первый. Отдыхай. Давай по классике да. Давай Давай Раз два три Раз два три okay. Извини. ты проиграл да, Без проблем Ты первый Держи, держи. Тебя можно и ждать Давай Сейчас Деревянный стандарт позволяет выложиться на все сто процентов, потому что там можно извиваться и дергаться. А платиновым вам так не получится. Здесь все выложится на сто процентов. А весь день сможешь сколько угодно, а? да? Да там хват, наверное, быстрее ответить. Внизу может висеть долго, только я не знаю, чем тебе это поможет. Ну да, да. Весь перехват и запущены. Так, очень секрет сейчас готов затянуть. Тут там тулбит. Это химия, это химия. Химка? Да. Я думаю, сразу всех порву? Да, конечно. Это не перорально, да? Через кожу. Да, через кожу. <смех> вти, вти, втираешь, понял? В грудь там, понял? стражак, помни, потянешься вот так вверх, не зачет. Колени согнешь, не зачет. Сделаешь вот это, тоже не зачет. Okay. Ну смотри, вот, ты зафиксировал тело, и подтягивайся вот так. Ну да. Если ты будешь вот эти все не, применять... ну погоди, получается, если так, то твои руки преимущественно забирают грудочку. Ну да. Уже там не так жестко. Просто платье, но у всех бицухи. Ну да. У спина болела. Да? Да. У меня бицухи сгорели. По потому, спина, потому что зафиксирована в одном положении. А, ну тогда и понятно. Все. Так, давай. Подсчёт, да, получается? под мой счет, только я когда понял. я сказал бевку счет, ты имеешь право опускать. А снизу, снизу без счета но снизу пауза тоже может. Okay. если я увидел, что ты с каким-то рывком поднялся вверх, я не говорю счет я говорю не зачет. и ты все равно после этого связаешь, держи Сейчас представишься, подожди. А, все все <смех> Друзья, пока мы готовились к деревянному стандарту, пришли еще два участника. Одного, возможно, вы знаете. Это эстетичный Димон. Ну, собственно, сейчас сам представится. Дмитрий Эстетика. В общем, мне уже 19 лет, уже не подросток. Вес сейчас порядка 93-4 килограмм, как-то в этом роде. Буду первый раз пробовать, будет весело. Да, будет весело. Сейчас я его буду судить строго. Как всех, как всех. А то пришел здесь парниш такой крутой. И мы его сейчас крутизну Поехали. опустим. Давай, все. Платина, все строго. Ноги, тело. Вот, да. Все. Паузы давай. давай. Пауза вверху и ровненько. Раз. Два. Не делай двойного движения вверху. Сразу останавливай. Три. Четыре. Останавливайся сразу, чтобы не раскачивалось. Пять. Шесть. Так, подожди. Смотри, чтобы ноги вперед не уходили. Ага. При подтягивании. Выше. Семь. Так, не шали. Семь. Восемь. Подожди. Зафиксирую ноги. Давай. Девять. Что за паузы такие? Давай, давай, высоко. Десять. Потому что у тебя пауза на грани, я не знаю, считайте или нет. То есть не мысли. Высота. Тащи, диман. Ну это уже такой с рывочком. Все, все, все. Это была срывочка. Да, Подожди, без рывочка, ровненько, как солдат. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ноги далеко вышли. Зачет? Ну это жестко. Да. Держи ноги. Все. Да. Вот минус так. руки ну ничего, ничего, друзья платиновый стандарт это жестко и не всегда может с первого раза получится ну понимаешь почему дольше кое-где тебе говорил счет потому что ты раз и вот так держишь а нужно вот так выровняться ну такое себе вот и ноги последнему тебя вышли ну ничего, я уверен сейчас еще будет деревянный стандарт там-то уже накрутить любыми рывками, там парочка минимальных требований, а все остальное разрешено. Ну да. Очень трасса. На удержание краски. Конечно. Конечно. Даже там кто что-то скажет. Жестко. Да, отлично. Так, и сейчас еще твой напарник Давай, Давай. погнали. Так, ты запрыгнешь, я останавливаю твою Ой, соберись. Надо больше сделать. А сейчас э -э, деревянный стандарт. Я покажу, как и что. Кстати, могу прямо сейчас и показать. Все смотрите, деревянный стандарт, что делать нельзя. Нельзя делать э, кросфит. Ну, ну вот это ну вот, как кроссфит. И есть только два условия. Внизу распрямление рук. То есть я должен увидеть, что внизу распрямить. Можно пить паузу сразу вверх, но распрямление должно быть. И второе, я должен увидеть, что подбородок хотя бы чуть-чуть сверху над перекладиной. Тянуться можно. Но вот сверху именно он должен зайти. Вот где-то вот так сверху. Если вы ткнетесь в перекладину сбоку, ну то есть снизу, как бы снизу и сбоку, вот так, это уже не зачет. Надо вот чуть-чуть хотя бы вот так. Все, остальное все разрешено. То есть я могу делать как-то вот так. Ну вот, я сверху подбородок, распрямляю руки, могу без паузы несколько делать. Это называется деревяшка. Ну, По сути, самое главное, локти, чтобы распрямить. Распрямить и сверху вот так, uh -huh. да. Ну и, конечно, нельзя делать вот эти, красивые. <laughs> Хотя, если, наверное, делать краситы с условием, что подбородок сверху, то ты, получается, подбородком ляснешься от турник. Yeah. У них поэтому дальше от перекладины, чтобы можно было пролетать. А я придумал, чтобы было не дальше, а именно коснуться. И зубы остаются на турнике у любого кроссфитера. <laughs> Ну что, друзья, деревянный стандарт. Волюшка вольная. Кайф для всех хейтеров золотого стандарта. Димон, подтягивайся. Один раз. Давай. Раз. Два. Слишком чисто. Три. Четыре. Пять. А, а свет, шесть. А да, а Что-то а на кроссфит а немного похоже. Восемь. Ближе к турнику. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Вот движет турнику. А то вначале было немножко на кроссфит смахивало. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Давай, давай, давай 28 вот пошла альха 29 И она взрывной силе вытащим тащи диван так это уже кросфит не я же не выношу ноги отношу слишком назад слишком назад 32 33 вот так чтоб назад ноги сильно нельзя выносить Впереди, да, назад. Давай еще, пару раз. Вот. 34. Давай. Да, было. 35. Красава. 35? 35? Ну, да, наверное. А, Такое, ну, у тебя местами кроссфит был. Ты тебя, наверное, научили на этих зарубах, да? Не, не. Ты смотри, даже с места ты уже, когда ноги сильно назад заносишь, это как кроссфит. У меня просто взрывная сила, из-за того, что я тяну быстро на старте, село слишком, улетает туда, я это не контролирую. То есть, срываю просто быстро вообще. Ну, ладно, рядом, ну, будет ну, ну друзья, смотрите сами. Там, ну, так, такой на грани, это <с между деревяшкой и кроссфитом. И на старте было в конце. Димон хитрец. Ну, сейчас посмотрим, как его друг Никита подселит. Да, Ваня все, ракет надо сделать. Раз, два, три. Ну вот так, друзья, деревянный стандарт, кайфуйте, хейтеры золотого стандарта, кайфуйте, вот это было супер-пупер, это то, что вы хотели. Я дал пацанам волю, ну, кроме кроссфита, потому что если кроссфит разрешить, это уже вообще чи. Ешь два раза в месяц, будь старше своего отца, тренируйся три, три дня в сутки. Да, осталось тройка, Ну ты туда да, раз, да, да, они вот наклоняются, старайся ровно, ноги ровно. То есть, если ты сделаешь вот так, ну, то все, тогда. Как говорится, до свидания. Давай, все четенько. Пауза внизу, раз. И вверху тоже пауза, два. Чуть больше паузы внизу, еще больше паузы. Два. Два. Больше паузы и вверху тоже. Шесть. Ноги держи ровно вниз, два. Ну, носочки тогда на себя если когда-нибудь спасать 11 больше паузу вверх 12 не торопись должен зафиксироваться 13 14 15 16 смотришь на ноги назад далеко не ушли 17 это а будет на зачет 18 19 Паузешка 20, 21, 22, держи, держи ноги, 23, держи ноги, 24, 25, ну-ну-ну-ну-ну-ну, 26, 26. 26 раз, 26. и щитка нужна всего. 26. Римон, золотой стандарт говно. А, мы же в золотом. Отжимание. А, да. Знаю, уколки хитили. Да говори по-честному, говори по-честному. Что Нет, почувствовал? Это то прикольно. Прикольно. А -а верх грудных, плечи и широчайшие. О, видишь? Видишь? А, золотой стандарт, благодаря вот этим паузам внизу сильно грудак и плечи тренируют. И да. Они жестко включаются, да. как после подтягивания. А так, если надергаться, да, то тогда в основном работают трицепсы и ноги с прессом. Ну да, <laughs> да. да. Все, друзья, всем пока. С вами были Димон Эстетика, Никита. Был парень, который не участвовал, Поэтому снял себя. Накрываешь. Как я себя с ним? Я все, кстати, а есть. А кстати, есть. А кстати, с тобой просили, и кстати. Да? Тогда да, да. сделал. Чего? А все, уже сделали. Да, ну ладно, тогда все хватит. Всем пока. Закончилась наша да? заруба экейс-ходочка. Опять же, спонтанно, просто залетели с кайфом, поджимались, подтягивались, сделали фоточку. И сейчас пойдем наконец-таки включить. Да? Что, Что скажешь? Я теперь? почти победил везде, но нет, нигде. Суха решает? Да. Так, ладно, я готов. Давай. Ну. Ну. Есть за что очень у меня тут почти нет. Нормально. Ну скоро? Да. 5 сентября. Очень близко. Сделаешь? 5 сентября. Вот он 5 сентября должен красиво сделать, а я еще красиво сделаю. А ты еще красивее? Да, ну и силовые надо делать. Неделю. Силовые надо сделать. Все, выключаем камеру, это вырезаем силовые. Работаем.